Привет дорогие друзья, с вами Марина Демидова и в этом небольшом видео я хочу рассказать о четырех перинатальных матрицах, которые влияют на всю нашу оставшуюся жизнь в момент прохождения родов и эта информация будет полезна тем, кто только собирается рожать или становиться мамой и тем, кто уже неважно в каком возрасте, но видит, что у него в жизни происходит что-то не так. Что-то идет не по плану, что-то где-то какая-то заковыка есть, и он не знает, как это решить, как пробить, как решить этот вопрос. Давайте начнем с русских народных сказок. Если посмотреть на русский народный фольклор, то вы увидите, что во всех сказках есть как бы четыре стадии прохождения самого сюжета. Первое это присказка, когда еще ничего не происходит, и у наших героев все как бы хорошо жили были. А вторая стадия это зачин, когда развивается какой-то сюжет и что-то происходит, ну обычно негативное, да, то есть кого-то украли, кого-то там заточили, а, в общем какая-то а, ситуация уже развивается и ее нужно как-то разрешать. И третье это развитие событий, когда главный герой кого-то спасает, какие-то лишения там он а, сам себе преодолевает. И четвертая стадия – это когда у нас все уже замечательно закончилось, и жили они счастливо, и умерли в один день. И вот это состояние счастья, оно как бы передается нам. И мы такие, ух, ну слава богу, сказка закончилась хорошо. Вспомните, когда вы были маленькие, вы же с нетерпением ждали, а когда она закончится, а не убьют ли Ивана Царевича, а будет ли у них все хорошо. И в общем-то по сказочному сюжету составляется и план продаж. Все продающие посты и э, какие-то материалы, они строятся по такому же сюжету. Сначала рассказывается какая-то небольшая история, потом усиливается гротескно, как было плохо, потом дается развязка, как сделать так, чтобы стало хорошо, и в конце становится всем хорошо. Вот по этим же четырем матрицам проходит ребеночек, когда он у нас рождается на свет. И первая перинатальная матрица, когда ребенок находится в животе у мамы, и у него все хорошо, и мир вокруг прекрасен, и ребенку комфортно, и он понимает, что его любят, о нем заботятся, и все, что он бы не попросил, все в данном случае ему дается без напряжения. То есть он так кайфует, да? Мир окей и я окей это называется. И Станислав Гров когда а, делал такую градацию по четырем перинатальным матрицам он заметил что если есть нарушения хотя бы в одной из пернатальной матрицы, то и в течение жизни, как правило, у таких людей тоже бывают нарушения. Какие же могут быть нарушения, казалось бы, в таком благостном состоянии, когда мама беременная, и все старается сделать ради нее, и все стараются сделать ради ребенка? Не всегда бывают жизненные ситуации, такие сказочно-прянишные. Иногда бывают ситуации, когда беременная женщина остается там одна, без средств к существованию или серьезные потрясения были, потери близкого человека, какие-то бывают травмы в этот период времени. Мало ли что может произойти. Что в данном случае будет записываться на подкорке у ребенка в области бессознательного? Что мир не окей, и, соответственно, это агрессивная среда. А если это агрессивная среда, то я буду прятаться от мира, я буду замкнута. Поэтому обращайте внимание на поведение своих детей и вспоминайте, о чем вы думали, в какие ситуации вы попадали в период беременности. Вторая перинатальная матрица это когда начинает уже сдавливаться, идут схватки, матка начинает сдавливать ребенка, но ребенок не знает, где выход, и он не может заранее думать о том что его ждет все это происходит неожиданно знаете как в жизни бывают такие моменты когда неожиданно тот раз и пипец настал и ты не знаешь откуда он свалился и ты к этому точно не готов вот то же самое происходит и с ребенком. И в период второй перинатальной матрицы ребенок понимает, что что-то происходит, и в первую очередь он винит себя. Значит, со мной что-то не то. За что не это? И записывается состояние жертвы, если в этот период времени... Были какие-то отклонения, то есть затягивался да, этот период, схватки были очень сильные, мама не расслаблялась, не было возможности успокоить ребенка, то есть фокус был направлен на маму, а не на ребенка. Поэтому в этот период времени записывается состояние жертвы, и для ребенка это очень важно понять что в этот период времени у него временные трудности значит вот фильм даже недавно вышел временные трудности а третий период когда ребенок уже проходит сами родовые пути и это трудно я вам могу сказать в цифрах что давление на голову ребенка идет 50 килограмм если ребенок даже будет 4,5 с килограмма весить это тоже очень большое количество, да, то есть раз в 15 больше то, что происходит с ребенком по отношению к его весу. И в этот период времени у ребенка на всю оставшуюся жизнь записывается, что трудности надо преодолевать самому. Если же в этот момент делали кесарево сечение по жизненным показаниям, то у ребенка записывается на всю оставшуюся жизнь, что... Кто-то сделает за меня, что самому можно, в общем-то, ничего и не делать. Оставаться в состоянии первой перинатальной матрицы, если, допустим, были обезболивающие, да, то есть схваток не было, и он, получается, такой, был сначала в первой перинатальной матрице, потом сразу раз и в четвертую. И, конечно, тяга к тому, что эти трудности нужно преодолеть саму, самому, двигаться к цели, этот момент не записывается на телесном уровне у ребенка. Четвертая перинатальная матрица – это правильное вхождение в мир. Поймите, раньше ребенок жил в воде, у него не работали легкие. Первый вздох – это как ожог. И когда легкие открываются, это тоже больно. Первый крик, первый вздох. Это всегда стресс для, для ребенка. И если после прохождения всех этих мучений и кошмаров не положить ребенка на сердце мамы, да, на животик, когда ребеночек слышит сердце мамы, когда он успокаивается, когда он понимает, что его любят, о нем обязательно позаботиться, и его никто не выгонял, его просто приняли, но по-другому уже, с обратной стороны, так скажем, да, живота. В этот момент времени он понимает, что его любят, успокаивается и понимает, что трудности, которые он прошел, вознаграждаются и он радуется результату. У тех же, у кого есть какие-то отклонения в четвертой перинатальной матрице, то есть это был недолгожданный ребенок или были какие-то отклонение именно в четвертой перинатальной матрице, то есть ребенка не сразу положили матери, а унесли куда-то. Травма покинутого обостряется. И все это, конечно, записывается и на бессознательном уровне в неосознанность состояния мы начинаем понимать, что что-то с нами происходит. Мы не можем разоваться результатом, мы не можем двигаться к целям, мы все время хотим сидеть в каком-то теплом уютном гнездышке и не выходить к людям, да? то есть вот эта замкнутость. Мы не понимаем, откуда это берется. Иногда родители говорят, ну, у меня такой вот. Да, вот он такой. Но с этим надо что-то делать. А что самое интересное, с этим можно что-то сделать. И перинатальная матрица по Грофу, если проходить ее через телесно-ориентированный тренинг, который так и называется, прохождение перинатальной матрицы, мы можем перезаписать все а, неправильные какие-то отклоненные периоды по, по четырем перинатальным Матрицам и таким образом наша область бессознательного будет точно знать, как реагировать в той или иной ситуации на то или иное действие. Итак, смотрите, по первой перинатальной матрице переживание плода и переживание э, индивида по отношению к матери будет таким образом смотреться. То есть плод безмятежное внутриутобное существование, а э, для соединения с матерью это будет изначальное единство. Если же были какие-то отклонения и переживания у матери в этот период времени, единство с матерью разрывается прямо в первой перинатальной матрице. Когда начинается давление сокращения матки, то ребенок понимает, что нет выхода, у него записывается, что а, что-то произошло, и появляется антагонизм к матери. Это первая обида, за что она так со мной поступает. Третья перинатальная матрица – это борьба между смертью и вторым рождением. Соответственно, он должен понимать, что мать вместе с ним двигается в одном направлении – Помогать ребенку в первую очередь необходимо в этот момент, чтобы он чувствовал, что его любят и ему помогают. То есть соединение этих двух энергий, когда мать думает не только о себе, но еще и о ребенке, главное, для чего она это делает, да? то есть она рожает ребенка. Это очень важно понимать, что ребенок это чувствует в этот период. И четвертая перинатальная матрица – это освобождение от того ужаса и хаоса, в который он попадает, отделение от матери – и, соответственно, понимание того, что если его кладут на сердце матери, он понимает, что это соединение. Если не кладут, он понимает, что он покинутый, брошенный, никому не нужный. Но все мы хотим, чтобы наши дети были счастливыми. И мы хотим быть счастливыми, неважно сколько нам лет. Самое главное, что бы ни произошло в четыре перинатальной матрицы с вами или с вашими детьми, это все можно поправить на телесно-ориентированном тренинге. Для того, чтобы перезаписать те какие-то некорректные прохождения каких-то четырех перинатальных матриц, может быть одна какая-то была некорректная, может быть все четыре, все это можно перезаписать в любом возрасте, и ко мне на тренинг приходят люди разных возрастов, и в 60 лет проходим перезаписывание перинатальной матрицы, и с успехом люди начинают понимать, что жизнь прекрасна, что все будет хорошо, и в конце концов мы найдем выход из сложившейся ситуации, и обязательно завершим все как в сказке, да, жили они счастливо и умерли в один день. И вот это соединение своего бессознательного области бессознательного со своим эго происходит как раз во время тренинга он длится а, от 4 до 8 часов в зависимости от группы и в этот период времени мы с вами вспоминаем на телесном уровне что мы проходили, и как нам необходимо двигаться по жизни, и что нам мешает, и все эти вещи потом у нас всплывают в области бессознательного и в нужный момент времени нам помогают. Для того, чтобы пройти этот тренинг, необходимо оставить заявку связаться со мной в социальных сетях. Я расскажу вам, какие необходимо выполнить условия, как подготовиться, и можно будет пройти его очно. С вами была Марина Демидова.